Всем привет, друзья! Я сейчас нахожусь в терминале F аэропорта Борис Поли. Я к вам с новостью. С вами Елена Цыганок и агентство Турбанжур. А с какой новостью? С тем, что открылся здесь дьюти-фри. Для тех, кто не путешествовал с терминалом F в последнее время, скажут, ну что же здесь такого удивительного. Вот. Но до этого дьюти-фри здесь не было. И вот все-таки а, ну, было не очень комфортно тем, кто вылетал. Да? Кто хотел что-то купить себе сладенькое, кто-то какой-то алкогольный напиток, вот кто-то какой-то парфюм ну в общем duty free я уже пришла чтобы вам показать так что переключаю камеру и смотрим что здесь есть так ну так заходим конечно здесь есть алкоголь косметика то есть разные парфюмы можно выбрать себе новый запах аромат новый Так, есть даже здесь очки. Ну, конечно, безалкогольная водичка. Где-то я даже видела детские... А, вот, даже есть детские игрушки. Любимая Лон, машинки. Ну, ты сам дюйти-фри, в принципе, небольшой. Да, вот как вы видите, вот с одной стороны и с другой. Ну, кстати, еще здесь есть сладости разные. Даже сувениры. вышла duty free сейчас захожу там где уже посадка на самолет я вот кстати не знаю были ли раньше здесь кафешки но хочу показать что их здесь есть две вот одна кафешка где вы можете перекусить и вторая вот она прямо можно с видом красивым выпить чашечку кофе есть бутерброд какой-то бургер в общем что вы тут захотите что вы себе выберете есть пончики Можно какой-то йогурт выпить. Ну и все это выпить с красивым видом. Вот это, мне кажется, любят все. Пьешь кофе и уже наслаждаешься видом своего самолета объявляет уже посадку на наш рейс практически все уже зашли в самолет так что я буду тоже бежать если вам было полезно конечно же ставьте лайки подписывайтесь на канал вот ну и до встречи в новых видео всем пока